Ректор КФУ принял участие в открытии Международного Казанского форума «Межкультурный диалог». Выпускник лицея имени Лобачевского КФУ завоевал золото Международной олимпиады по информатике в Японии. 50 первокурсникам с КФУ вручили гранты правительства Татарстана на обучение. Форум по межкультурному диалогу начал свою работу. С подробностями его работы вас познакомит Аделя Шамилова. 5 сентября в Казанской ратуше состоялась торжественная церемония открытия форума по межкультурному диалогу. В мероприятие приняли участие первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, ректор Казанского университета Эльшат Гафуров и другие. Сохранение и развитие, языков, культур и традиций развитие межкультурного диалога во имя исключения агрессии – разрушающих форм информационного натиска и конфронтации, а также при нравственных и духовных ценностей как важной составляющей воспитания нового поколения. Мероприятие пройдет под эгидой Государственного советника Республики Татарстан, почетного доктора Казанского федерального университета и специального посланника ЮНЕСКО по межкультурному диалогу Ментимера Шаймиева. В своем выступлении Ментимер Шаймиев обратил внимание слушателей на большой вклад Казанского университета в проводимые работы. 117 лет тому назад, 21 сентября 1901 года, состоялось торжественное открытие Загородной обсерватории Императорского Казанского университета в честь выдающегося ученый астронома Василия Павловича Энбергана. Он долгие годы состоял в переписке с директором Казанской городской обсерватории, ректором Казанского университета Дмитрием Ивановичем Дубьяным. 21 сентября 2014 года Казанский университет сдержал данное им слово. Благодаря усилиям нынешнего ректора Ишата Аркадовича Клафорова, здесь он присутствует, и его команды, была исполнена последняя их боль. Вы похороненными рядом друг с другом в окружении любизных им сердце инструментов. Также в этот день состоялось открытие первого в России музея археологии дерева на острове Граде Свиярск. Состоявшийся форум призван распространить положительный опыт мирного существования представителей разных национальностей и вероисповеданий на территории республики, отмена лучшими практиками по сохранению культурного наследия. Адель Шамилова, Универньюз. В рамках Международного форума ЮНЕСКО в Свиярске был открыт музей археологического дерева. Остров Свияр включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Проект музея был реализован Казанским федеральным университетом, в частности, Институтом международных отношений. От КФУ принял участие ректор Ильшат Гафуров и директор Института международных отношений Рамиль Харудинов. Наши специалисты, наши ученые. Они сегодня здесь присутствуют огромная им благодарность. Программа возрождения, восстановления объектов. В очередь. Остров Свиярск представлял, по сути дела, кто считал Солженицына, ГУЛАГ, это был ГУЛАГ. Осталось было 198 человек коренных жителей здесь. Он один остался из коренных жителей, сейчас. Подробности с открытием музея археологического дерева смотрите в нашем следующем выпуске. А мы продолжаем. В Японии завершилась Олимпиада по информатике. В ней принял участие выпускник лицея имени Лобачевского КФУ. С какими результатами вернулся Рамазан Архматуллин, узнавала Аделя Шумилова. Выпускник лицея имени Лобачевского КФУ завоевал золото Международной Олимпиады по информатике в Японии. Рамазан Рахматулин стал лучшим из россиян, показав по итогам Олимпиады 11 результат в мире и взяв золото в личном зачете. Также золото в свой актив записал еще один представитель России Владимир Романов, ставший 21-м. Два других российских участника стали обладателями серебряных медалей IOI-2018. После окончания лицея имени Лобачевского Рамазан Рахматулин стал студентом. Санкт-Петербургского госуниверситета. Адель Шемилова, С 4 по 5 сентября в Казанском федеральном университете проходит Международная научно-практическая конференция Актуальные вопросы геодезии и геоинформационных систем. Это одно из ключевых мероприятий Татарстанского нефтегазового форума. Подробности с двухдневной научной встречи смотри далее. На базе КФУ открылась международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы геодезии и геоинформационных систем». Это мероприятие, одним из организаторов которого стал КФУ, уже седьмой год подряд входит в деловую программу Татарстанского нефтегазохимического форума. Мы в седьмой раз уже проводим конференцию научно-практическую «Актуальные вопросы геодезии и геоинформационных систем». Ну, соответственно, семь лет назад в рамках нефтегазохимического форума была высказана заинтересованность, что вот гидродизические, геоинформационные технологии, они тоже должны находить свое отражение в этом огромном... Очень важным для республики мероприятий. 5 сентября состоялась экскурсия в Инженерный институт Казанского федерального университета. Участников конференции ознакомились с инновационными разработками ученых приоритетного направления Астровызов, часть которых уже внедряется в производство. Очень большая заинтересованность вот нефтегазохимического сектора вот в тех технологиях, которые продвигает Казанский федеральный университет. Участие в конференции принимают около 150 специалистов в области геодезии. Участниками конференции стали представители различных министерств, ведомств, компаний, вузов и других организаций федерального и регионального уровня. Конференция завершилась в астрономической обсерватории имени Энгельгарда КФУ. На базе обсерватории прошла работа секций, на которых обсуждались актуальные вопросы геодезии. Во время секционных заседаний свои исследования смогли представить и магистранты Казанского федерального университета. Диана Шилова, Леонард Влезьяров, Универньюз. 50 первокурсников Высшей школы информационных технологий и информационных систем КФУ будут обучаться за счет грантов правительства Татарстана. О подробности о грантовой поддержке студентов расскажет Аделя Шмилова. В Казанском IT-парке состоялась церемония вручения грантов правительства Татарстана на обучение в сфере информационных технологий для студентов Высшей школы ИТИС Казанского Федерального Университета. Данными грантами были удостоены 50 первокурсников Высшей школы ИТИС. Награду на обучение вручили премьер-министра, министр информатизации и связи Татарстана Роман Шахудинов и директор Высшей школы информационных технологий и информационных систем КФУ Айрат Хасьянов. Гранты будут вручены 50 первокурсникам ИТИС. У нас уже гранты вручены. Получается 8 лет. За это время Республика Татарстан поддержала огромное количество наших пустников. И наши выпускники уже начали возвращать эти деньги своими налогами. Средний период возврата денег, потраченных на студенты ТИС, примерно менее 5 лет. То есть менее чем за пять лет он полностью возвращает налогами Татарстану те деньги, которые у него потрачены. Плюс продолжает работать. И после этих там менее чем пяти лет он еще продолжает налогами обогащать нашу республику. Не только технологически, но и финансово. Первоначальные гранты получили студенты первого курса высшей школы ИТИС с высокими баллами ЕГЭ, которые не смогли пройти на бюджетное отделение. Для того, чтобы получить грант в этом году, было необходимо набрать 244 балла ЕГЭ минимально. Это на 13 баллов выше, чем в прошлом году. В этом году, в принципе, мы набрали на 100 человек больше, чем планировали. Общий набор в ИТИС составил порядка 277 человек. Выделение грантов для первокурсников проходит ежегодно с 2011 года с целью поддержания талантливых студентов, а также для удержания IT-специалистов в регионе. Грантовая система дает возможность получать высшее образование, выйти с КФУ бесплатно в течение года. Ну Узнала я про это не, не сразу. Сначала думала чисто про бюджет, потом поняла, что это отличная возможность. Если на бюджет допустим не хватает баллов, то грант это вполне реально, вполне доступно и очень хороший стимул. Поддержать надо каждый год. Хорошая для учебы и вообще возможность получить высшее образование. На самом деле это получилось довольно спонтанно, потому что в ИСС я даже не подавал документы. Я думал, у меня слишком маленькие баллы, а про программу грантов я даже не слышал. Но просто а, именно замдиректора ИТИСа нас переубедила, когда мы пришли на документы подавать. И так и вот получилось. Нам рассказали про гранты, а само направления очень ну, я считаю, актуальная, очень перспективная, поэтому Посмотрела я смотрел только его. его. На последующих курсах гранты сохраняются за студентом только при условии хорошей учебы. А дальше Милова Владимир Нелюбин, Универньюз. А на этом наш выпуск-подход к концу. Следи за нами в социальных сетях и будь всегда в курсе самых свежих новостей. До встречи!